А не, ступай, не пешком, а я на третий этаж. Ну Да? Ну, а, да. ну я нельзя да, деньги плачу. А? Я-то я, да, а то а так-то не знаю, деньги плачу, и проедемся. Видит, что а что вы мне лично вопросы задаете? Да. Да? А вы что здесь? Как-то сидим пьем, чтобы вы мне лично вопросы задавать. Понятно. Что вам понятно? А вы куда нажимаете? Вы не желаете себе посмотреть? Что такое? Александр Юрьевич, вы далеко собрались? Мы вроде сеять собрались посмотреть. Вы отказываетесь сесть, ему смотреть? А Александр Юрьевич. Поясните, пожалуйста, что такое? Я вас с конца июля жду. А? Вы свои должностные обязанности отказывать выполнять? Только потому что я веду видеосъемку? Александр Юрьевич, вы со мной не разговариваете, что ли? Вы игнорируете гражданина, гражданина, а? Александр Юрьевич, вы поясните свои, свои действия -то вообще. Что случилось-то? Вы стесняетесь видеокамеры? Александр Юрьевич, вам не стыдно? Я к вам прихожу пять раз, прошу вас сейф осмотреть. Лицензионный отдел у меня уже оружие забрал, потому что лицензия закончилась. А вас я не никак не могу дождаться. Поясните, пожалуйста, в чем сейчас причина, что вы отказываетесь? А? Вы со мной разговариваете? Съемку прекратите. Съемку? Я вы знаете, что я незаконным требованиям сотрудников полиции не подчиняюсь? Вы считаете, что ваши требования законное? А, Александр Юрьевич, ваше требование закона, как вы считаете? Какие требования? Ну, вы бы сейчас сказали, что приходите съемку. Вот я спрашиваю, ваше требование закона, вы как считаете? Да, да, на каком основании? Поясните, пожалуйста. На каком основании вы снимаете? Понимаете, когда гражданину что-то не ясно, сотрудник полиции должен ему разъяснить, чем он руководствуется. Я вас и спрашиваю, чем вы руководствуетесь, требуете мне прекратить съемку? Я снимаю, потому что мне Конституция Российской Федерации позволяет Собирать информацию. Я ее собираю. Собираю ваше бездействие. Что я вас уговариваю, как маленького, два месяца ко мне прийти, а вы почему-то не желаете ко мне приходить. В чем причина? Сейчас вы ко мне пришли и почему-то уходите. Почему вы уходите сейчас? Не можете пояснить? Почему вы решили сейчас, поднявшись уже ко на этаж, решили назад пойти? Извините, вы мешаете работать сотруднику полиции. О! Так, так, так, ну-ка, ну-ка. До свидания. А чем я мешаю? Здрасте. Вы мешаете обход. Обход мешаю? Я вас препятствую чем-то. Каким образом я мешаю? Да, вы ведете себя неадекватно. Неадекватно? Это ваше личное мнение? Да, по вам. Субъективное. Нет. По вам видно? А мне кажется, вы себя неадекватно ведете. Понимаете? Я вот вас пригласил, у нас с вами была договоренность, да? Что вы придете, сейф мы посмотрите. Вы пришли и почему-то развернулись и пошли. То есть вы считаете... Другим гражданам вы можете приходить обход сделать? А гражданину Воловику вы два месяца не можете прийти, правильно я вас понимаю? Я вам объяснял, что у меня некогда, сейчас вы ко мне пришли? А проходил, вы так, да, замечательно. Почему назад пошли? А потому что вы плохо себя повели. Каким образом Теперь я себя я плохо повел? Двумя понедельниками к вам смотрите. Каким образом сам я себя плохо вел? Я Каким образом я себя плохо вел, поясните. Начали хватать меня за форму. За форму? Да. Это клевета называется. О, и вам не стыдно, а? А, Липин, не стыдно? Не стыдно? Липин, совесть-то есть? Вам приду смотрите. Липин, у вас совесть есть? Я говорю, вам приду смотрите, С двумя понятыми. Вы сейчас Синспектор, меня обвинили, что я вас хватал за форму. Вы знаете, делать. что вы сейчас? Вы знаете сейчас, что вы сейчас э, клиту на меня делаете? А? В курсе? Мне тоже я не клевещу. Вы знаете, в чем это самое? Что у вас не получилось-то? На меня клевету сделать, что я форму, что я схватал. А я вам поясню. Потому что я снимал с самого начала. О, да, Липин! Да? Не получилось! Не получилось, Липин! Такую ересь на вы меня прогнать! Чё я создаю? что я создаю? Вы Да? В суд, за Соколовой. в суд подавайте на свое человеческое достоинство. У вас, я, я считаю. Полиции, каким и образом и оскорбляю? Есть. Каким вы образом оскорбляю? Емко, кричите на всю улицу. И что, кричать вам запрещено, что ли? Это ваше мнение, что я кричу. Вы Это... меня, не каким нет. образом я оскорбляю? Каким? Мое достоинство. чем я оскорбляю? А? Да вот человек, видишь. Вот. Но... Снимает, как я Снимает, аромат. да. Вы радок вы не работаете. Вы пришли работать, почему-то назад пошли. Не желаете пояснить? Ой, вы давайте, давайте мне, что вы мне лично вопросы задаете, что ли? Каком в таком? Вы неприлично виден, Да вы. это ваше личное мнение, что я неприлично. У меня закон, что ли, запрещает. Вот видите, у нас сотрудник ваш, коллега, повелся себя что-то как-то неправильно. Пришел смотреть сейф, а сейчас убегает назад куда-то. Да, да, да. Ну, докуда пойдем? До отдела полиции, заводской? Да, куда да ну я не знаю, вы же заняты сильно. Да. Вы же осмотры делаете. Вы ко мне, вы хотите со мной поработать? Побыть нештабным а? сотрудником? Не о чтобы вы свои должностные обязанности выполняли. Я Мы вы... с вами договорились, Но что вы придете К у руководству. К устоящему руководству? Да. На ваши действия? На что мой... вы два места не приходите? На мои действия. Что вы меня оклеветали, заяви, что я за форму хватал. И вы меня оклеветали. Да И как вы... съемка, что я? Ну, ну-ка, ну что вы я вы... клеветал? Прекратите видеосъемку. Да я съемку не прекращу, я вам пояснил. это ваше требование законно. Вы поясните мне, на основании чего я должен шаткин. прекратить снимать. съемку. Снимает, я отведет себя целесообразно, в Двух понятых. А где вы понятых увидели? А сейчас а мы остановим двух понятых. Ага. -а -а. Вот так у нас сотрудники полиции действуют. Сейчас, говорит, мы на тебя придумаем что-нибудь, да? Все понятно. Куда вы пошли? Подождите. Я домой пошел. Двух понятых приглашаю. Да? Ну приглашайте. У вас же видеосъемка есть? Так что приобщаете, приглашаете <coughs> Двух понятых. Напишите, что я за форму хватал.